Основатель и руководитель нашей компании Елена Евсеенко. Наша компания международная, официально зарегистрирована. На главной странице сайта можно посмотреть документы о легализации. И также там посмотреть, проверить документы наши есть кнопочка. И также на главной странице сайта можно посмотреть нашу дорожную карту. Наша компания имеет несколько маркетинг-планов. Это давайте я вам сейчас нарисую и покажу, какие же у нас есть площадки. Это у нас есть такая площадка, как Fast Track. Эта площадка стартовала ровно месяц назад, 1 июня. И успешно развивается. У нас очень многие партнеры работают на этой площадке. А есть площадка, основные две площадки, это Идеал М-Мини, мы стартовали с ней, и Идеал М-Макси. Это две площадки, которые позволяют нашим партнерам а, заработать на свою мечту. А, заработать на, им на машину и на квартиру э, и погасить кредиты ипотеку а до да мало ли куда нужны большие суммы денег есть такая площадка как э, фабрика клонов а это тоже достойные площадки где э, есть вход и с одной тысячи но и есть вход из десяти тысяч там где десять тысяч там тоже очень хорошие ребята заработки идут и такая социальная площадочка, она в помощь сделана площадке нашей основной идеал М, потому что клоны наши летят на площадку идеал М с этой площадки. Она довольно-таки маленькая, там можно входить с любого стола, делать старт своего бизнеса. А да и у нас на всех площадках у нас нет привязки ни на одной площадке, привязки к первому столу. Стартовать можно с любого стола в разделе «Партнеры» у нас отображаются все ваши партнеры на три уровня в глубину. И там же находится ваша реферальная ссылка. Первое, что это я хочу вам, ребята, напомнить о том, что у нас буквально, ну, две недели еще нет, но как более 10 дней наш сайт перенесен на другой, более мощный сервер. Так как у нас уже более 12 тысяч партнеров. И поэтому ссылка, наша ссылка на сайт, адрес нашего сайта изменен, во всех чатах и в телеграме и в скайпе и в социальных сетях разбрасываем новую ссылку для того чтобы вы партнеры могли перейти по этой ссылке и сделать авторизацию в свой кабинет иначе вы не сможете не пополнять не выводить свои денежные средства. У нас есть для новичков, те, которые только что пришли в бизнес, да и вообще те партнеры, которые всем нужно ознакомиться. У нас есть уроки по кабинету, где есть ролики, как правильно заполнить свой профиль, как правильно сделать пополнение, вывод денежных средств и перевод между партнерами. Есть уроки по как правильно пользоваться поисковиком и как правильно выставлять брони. Поэтому все партнеры, я вас очень прошу, пройдите эти уроки. Если будут какие-то вопросы, напишите или в чате, или в личку, если что-то будет непонятно. Ну, в разделе «Финансы» у нас отображается, сколько у вас на балансе, сколько вы заработали, сколько вы вывели. Итак, давайте мы перейдем на а, слайды и а, начнем презентацию именно по слайдам. А, это начнем с того, что самое главное наше преимущество а, нашей компании. Это, конечно, сейчас загрузится... Загрузятся слайды и, как я уже говорила, наша компания официально зарегистрирована. Имеет регистрационный номер и все в этом роде. И есть кнопочка «Проверить наши документы». У нас ни на одной площадке нет абонентской платы. вход открыт на любых площадках в любой стол. Нет привязки, как я говорила уже, к первому столу. У нас есть дорожная карта, где мы полностью на сегодняшний день выполнили полностью все наши наш план наше развитие заработок у нас в неограниченном количестве вы можете Выходить на пассивный доход, если вы будете работать активно, хотя бы 3-4-5 месяцев, 6, активно развивай, развить свой бизнес, построить огромную структуру и только тогда вы сможете выйти на пассивный доход. Так у нас пассивного дохода нет. У нас это матрицы, где есть обязательное приглашение. Работаем мы с платежными системами. Это Сбербанк, это Пайер кошелек, это Perfect Money. А касса фрей подключена, где через кассу Фрейм можно выводить или пополнять и на киви кошелек и на яндекс деньги ну там можно а, очень много платежных систем и также работает а, внутренний перевод А с... самая наша такая вот прошу прощения прошу прощения нажала не туда а с... самая конечно активно сейчас работает на площадке это конечно, площадка беговая дорожка, бег по кругу. Здесь у нас на этой площадке есть два стола, но они друг от друга независимы. Один стол у нас стоит вход 750 рублей, а второй стоит 7,5. Это каждый партнер или каждая команда, которая приходит на эту площадку, выбирает свой тариф и работает на этой тариф. Есть команды, которые приходят и сразу активируют два стола. Это тоже очень выгодно сразу приглашать и на 750 рублей, и на 7,5. И получать очень хороший доход. Здесь не нужны никакие клоны. Здесь у нас всего один стол и с первого партнера вы сразу же возвращаете 750 рублей на баланс для вывода. А со второго партнера у вас будет реинвест вашего стола. Это будет постоянный реинвест. Именно с этого места. А вот с этого места а с третьего места вы опять получаете 750. Здесь с первого места вы получаете 7,5, со второго места у вас будет постоянный реинвест, а вот с третьего вы будете постоянно получать по 7,5 тысячи. Здесь за один вот этот вот круг с трех партнеров вы имеете полторы тысячи, здесь 15, да, Здесь 15 тысяч, а поэтому это выбор за вами, на какой стол и какой стол активировать. На этой площадке можно даже зарабатывать с одним партнером, если это партнер ваш активный. А он будет постоянно прилетать к вам, его реинвест. Потому что это реинвест за спонсором и его реинвест будет прилетать к вам и будет постоянно закрывать. Если он прилетит на первое место, то а вы получите 750 рублей. Если он прилетит на второе место и это место уже занято, ваш реинвест пойдет к вашему спонсору. Прошу прощения. И если третий э, прилетит, его реинвест, он станет на это место, и вы получите опять 750 рублей. И так до бесконечности. Это, ребята, площадка э, маленькая, но она очень денежная. И с этой площадки можно заработать деньги на вход на другие площадки, где у нас э, заработки идут более-более э, большие. Здесь вот наша программа прошу прощения, наша программа основная, мы с ней стартовали, и я очень люблю эту площадку, да потому что э, здесь можно старт своего бизнеса делать с, с любого стола. Я, например, советую всем делать старт именно со второго стола. Это 3000 Это не такая огромная большая сумма. А почему? Да потому что здесь сразу же начинает работать реферальная программа. А с первого стола вы просто возвратите со второго партнера, возвратите свои полторы тысячи. А первый партнер это на каждом столе и третий. Первый дает в а третий партнер идет переход в следующий стол. Точно так. Первый партнер закрыл свой первый стол. Если только он заходит с первого стола, и вы начали с первого стола, то становится на это место. Он, эти деньги идут полторы тысячи в накопительный баланс. А вот со второго партнера у вас на каждом столе будет... будет Работать ваша реферальная программа. Вы сразу получаете 1000 рублей на баланс для вывода, а 1000 получает ваши спонсоры. Как только у вас сработала вторая линия, это ваш этот второй партнер пригласил, как и вы пригласили три партнера. Здесь на слайде расчет сделан 3 на 3. И как только сработала эта ваша вторая линия, вы получаете 3 тысячи. Как только третья линия, каждый пригласил по 3 партнера, она сработала у вас третья линия, и вы получили 9000 тысяч. Итого, только реферальных вознаграждений на одном столе вы получаете 13 тысяч. Итак, а третий партнер приходит, он дает вам переход. Куда? Да, в третий стол за 6 тысяч. 3 и 3 это 6 тысяч. Итак, первый партнер у вас идет накопление, второй партнер у вас срабатывает реферальная программа. А третий партнер у вас идет переход куда? За 12 тысяч в четвертый стол. А здесь на втором, на третьем столе точно так же срабатывает реферальная программа. 1000 рублей идет вам, по а 1000 получает спонсоры, Первый и второй спонсор. И как только сработала ваша первая вторая линия, вы получаете 3 тысячи. Как сработала только третья линия, вы получаете 9. Итого вы получили 13 тысяч тоже, а также с этого стола. А вот здесь уже а с четвертого стола уже идут более серьезные деньги. А как только пришел к вам первый партнер сюда на, этой, на это место, Деньги идут. 12 тысяч в накопительный баланс. На этой площадке может сработать и обгон. Но не бойтесь обгона, ребята. Пусть обгоняют вас, но вы же будете получать от них реферальное вознаграждение. Поэтому не надо ссориться, не надо скандалов, не надо... В некоторых чатах там начинают скандалить, сделали обгон. Ничего страшного. Пусть делают обгон. Пусть люди работают но вы будете получать от них реферальные вознаграждение. Итак, второй партнер, как только пришел, встал на это место, вы получаете 7000 на баланс для вывода. По 2,5 получают ваши спонсоры. Как только сработала ваша вторая линия, вы получили 7500. Как только сработали 9 человек, которые эти три партнера пригласили каждый три партнера, и как только сработала ваша третья линия, вы получаете тысячи рублей. Итак, вы только с этого четвертого стола заработали 37 тысяч. А вот третий партнер это дает переход в 24 тысячи в пятый стол. 12 и 12, это 24 тысячи. Итак, первый партнер в накопление. Третий партнер, это идет в переход 50 тысяч сюда в стол выплат. Это полностью ваша зарплата. А вот со второго партнера у вас, вы сразу же получаете 10 тысяч, по 3 тысячи идут вашим спонсорам, а как только сработало, Ваша вторая линия, вы получаете 9000. А как сработала третья линия, вы получаете 27. И плюс 2000 прибавляется. От 24 и 24 это 48. И плюс 2 идет с накопительного. Итого за 50 тысяч у вас покупается шестой стол. И вы на, только на пятом столе зарабатываете реферальные только на вознаграждение 46 тысяч. А скажите, что это классно. Классно, да, очень классно. Ну а здесь, как только приходит к вам первый партнер сюда на этот стол, выплат на зарплатный, вы получаете 35 тысяч на баланс для вывода. 15 летит в ваш клон и активирует площадку а, МАКСИ. Если она у вас не активирована, то активирует автоматом. А если она уже у вас активирована, то ваш клон летит и становится по вашей броне. А вот второй партнер. Вам уже 50 на баланс. Третий партнер на 50 на баланс. Вы же не забывайте, что здесь расчет сделан всего лишь на 3 партнера. 3 на 3. Но у вас же не будет 3 личника. У вас будет 33 личника. И представьте себе, какую сумму вы заработаете. Здесь у нас на этом расчете сделано, что вы заработаете, пройдя всего лишь с тремя личниками, которые будут активны. И вы заработаете... 109 тысяч плюс 135 и получается 135 это реферальный, и плюс 244 равно вернее 244 тысячи но это тоже ребята очень хорошая сумма на эти деньги можно тоже жилье конечно не купишь но можно погасить кредит можно купить недорогую машину вот, да, куда, деньги везде можно найти применение. Итак, следующая площадка, это у нас, конечно, Макси. Макси, это действительно оно Макси, оно приносит нам, дает возможность нам, каждому нашему партнеру зарабатывать а, огромные суммы денег для того, чтобы а, нам не нужны здесь не как в других проектах, автопрограммы, жилищные программы, они нам не нужны. У нас здесь есть просто вот такая вот программа, где вы можете зайти, как с площадки, выходя на нашу основную площадку «Идеал Мини», с 1000 рублей вы можете активно там поработать и прийти автоматом стать на это. Но можно и, конечно, зайти а, самим. 15 тысяч это не такие уж прям огромные-огромные а, деньги. Ну, каждый располагает своим кошельком. Итак, ребята, первый стол стоит 15, второй стол стоит 30, а третий 60. Четвертый 120, пятый 240 и шестой это полностью ваша зарплата. Стоит 500 тысяч. И первый партнер, и третий партнер, они всегда будут давать вам переход куда? Да, на следующий стол. А вот второй партнер, вы получаете 5000 на баланс для вывода, а за 10 тысяч у вас активируется... А такая у нас хорошая площадка «Фабрика клонов Макси». Там тоже очень хорошие деньги. Вот смотрите, видите, какая закольцовка дела, сделана. Работая всего лишь на одной площадке активно, вы можете получать денежные средства а, сразу же с нескольких площадок. Это очень хорошо. Итак, первый партнер и третий партнер на втором столе вам дают переход за 60 тысяч в третий стол. А вот здесь второй партнер, когда становится, сразу же срабатывает реферальная программа на три уровня в глубину. Вы получаете сразу 10 тысяч и 10 по 10 тысяч получают ваши спонсоры. Как только срабатывает ваша вторая линия, вы получаете 30 тысяч. Третья линия срабатывает, вы получаете 90 тысяч. Вот смотрите, вы только с одного этого стола заработали 130 тысяч. Великолепно, да шикарно, круто, очень круто, ребята. Первый партнер, как только становится к вам, это деньги идут в накопление. Третий партнер вам дается переход Четвертый стол за 120 тысяч. А вот второй партнер, это уже. Первое, что это клон ваш летит сюда, во второй стол. И вы можете выставить бронь под любого своего партнера. И тем самым помочь своему партнеру перейти на следующий стол. 10 тысяч сразу вам на баланс для вывода. По 10 тысяч получают ваши спонсоры. А как только срабатывает ваша вторая а линия вы получаете 30. Третья линия сработала, вы получаете 90. Итого, точно так же, как и на втором столе, вы заработали 130 тысяч. А вот четвертого стола, да, здесь уже совершенно другие заработки. Первый партнер дает накопление, третий партнер дает переход за 240 тысяч на пятый стол. А вот второй партнер, когда пришел, то вы получаете 70 тысяч 25 тысяч получает ваши спонсоры. Сработала вторая линия, вы получили 75 тысяч. Сработала третья линия, вы получили 225. Итого вы получили только с этого стола 370 тысяч. Отлично, шикарно, очень круто. Итак, первый партнер и третий партнер дают переход вам в стол выплат. Это ваша зарплата за 500 рублей. А второй партнер вам дает, вы сразу же, ваш клон летит на третий стол. Куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер. Вы, вернее, ваш клон, то ли вы под партнера, то ли вы под своего клона выставите. Это уже выбираете сами. Вам 100 тысяч на баланс для вывода. Срабатывает... Ваш второй уровень вы получаете 90. Срабатывает третий уровень партнеры, вы получаете 270. Но здесь еще сразу же получают и ваши спонсоры по 30 тысяч. Вы только вы на этом столе заработали 460 тысяч. Ребята, шикарно. Итак. Здесь 240 и 240 и 20 тысяч идет тоже с накопительного. И за 500 а тысяч у вас активируется шестой стол. И это ребята полностью ваша зарплата. Ваш полностью выплаты. Первый партнер вам 500 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер вам 500 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 500 тысяч на баланс для вывода. Итак, только с этого стола вы заработали полтора миллиона. Шикарно? Очень даже. Ну так вы же, это ж только ваше одно бизнес-место. А у вас будут ваши реинвесты. У вас будут ваши клоны идти а, за вами. Плюс клоны ваших партнеров. Вы представляете, сколько вы можете здесь заработать на этом а, столе. Вот, вот и выбирайте, где можно работать. Работать можно, конечно, во всех, в разных проектах, но не, не в каждом проекте вы сможете заработать такие огромные суммы. А, и причем я хочу вам отметить, что у нас нет таких семиместных, как в других проектах, прежде чем получить даже 250-260 тысяч, там шесть, семь, восемь семиместных матриц. Вы представляете, сколько вам нужно пройти? А и там нет такого, что вы можете делать старт с любого стола. Там есть привязка к первому столу. А у нас, пожалуйста, все условия созданы для того, чтобы вы зарабатывали, дорогие наши партнеры. И поэтому, ну, я призываю не бегать, конечно, по проектам, но, но это уже не остановишь. У нас есть люди, которые ну, прибежали на старте, привыкли бегать, поэтому здесь уже ничего не сделаешь. Итак, социальная программа это... Микромания, как я уже говорила, это социальная площадочка, которая сделана в помощь именно нашей основной программе uh, M Мини». Здесь можно uh, делать старт своего бизнеса с любого стола, открытый в любой стол. Вы можете из первого, второго, из третьего. Uh, первый стол – это удвоитель. Что он дает вам? Он дает, эти два партнера вам дают переход просто во второй стол за тысячу рублей. Как только становится сюда первый партнер, и третий партнер вам дают переход куда? Конечно, в третий стол. В третий стол выплат. А со второго партнера вы возвращаете 1000 рублей на баланс для вывода. А вот, когда приходит сюда, становится первый партнер, то ваш реинвест идет первого этого стола удвоителя. И за 1500 ваш клон летит куда становится. Или на это место он пришел стал, у вас идет в накопление. Или же, или же он пришел... Стал вот на это место, Господи. и вы получили полторы тысячи на баланс для вывода. Или же ваш партнер пришел и стал на это место, и вы получили, перешли в следующий стол. Вот такая вот площадочка наша. Ну и теперь наша очень многих любимая площадка это «Фабрика Кроно». Фабрика клонов. Здесь о, о, действительно, как мне один раз сказали, что э, э, не фабрика клонов, а назвали банк клонов. Ну ладно. А Другая назвала цех клонов. Цех по пошивке клонов. Ну ладно, ребята. Здесь, как вы видите, перед вами два семиместных стола, а этот э, стол полностью ваша зарплата. Вход здесь составляет одна тысяча. Вы можете и с этого делать старт. Можно с 2000 ближе к столу выплат. Здесь нет привязки к первому столу. Итак, первый партнер приходит, вы выставили бронь, а сюда выставляете свой... Как только приходит сюда второй партнер, ваш реинвест идет и становится сюда, в это плечо. А вот он пролетел сюда. А третий партнер у вас идет в накопление. А четвертый партнер приходит. Оба тысячу получаете на баланс для вывода. А с третьего из с четвертого за две идет переход во второй стол. Первый партнер. Второй партнер. Реинвест. За вами вы выставляете, на любое место выставляете свой реинвест. Итак, 2000 в накопительный, третий партнер дает в накопительный, четвертый партнер дает 2000 на баланс для вывода, а пятый дает, второй, третий и пятый дают переходы за 6000 сюда в стол ваш зарплатный. Итак, первый партнер приходит, второй реинвест, о вашей броне 1000 рублей идет клон сюда в первый стол вы получаете 5000 на баланс для вывода третий партнер ваш клон за тысячу рублей летит сюда в этот а, стол вы можете по выставлять брони вы можете поставлять свои брони под своих партнеров тем самым а, помогая им закрывать свой этот стол четвертый и пятый они точно также Ваши клоны по 1000 рублей летят все сюда, на этот первый э, стол, и вы получаете с каждого по 500, по 5000 вернее. Итого вы заработали здесь, сколько? Здесь 3000 и здесь 20. 23 тысячи за одно бизнес-место. Ну, неплохо, да неплохо тоже. Если вы активненько будете а, приглашать, активно двигаться, да и неплохо, это только одно место, а у вас ваши реинвесты будут закрываться, реинвесты ваших партнеров и ваши партнеры. И так вы можете здесь крутиться до бесконечности. Итак, следующее это «Фабрика клонов» который у нас вход за 10 тысяч, который у нас с основной программы летит с первого стола сюда в ваш клод. Но можно и, конечно, активировать за 10 тысяч и отдельно. Не такая уже огромная сумма, чтобы начать свой старт своего бизнеса. Здесь первый стол стоит 10 тысяч, второй стол стоит 20 тысяч, и стол выплат стоит 60 тысяч. Здесь все то же самое и по тому же принципу. Первый партнер, как только приходит, вы выставляете сначала реинвест сюда, а вот второй партнер у вас идет реинвест за 10 тысяч именно а, этого стола. А вот третий партнер и четвертый партнер вам дают 20 тысяч переход во второй стол. а, с, с, Вернее, это пятый партнер. А вот с четвертого партнера вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода. Первый. Второй партнер реинвест по броне спонсора. А 20 тысяч идет в накопление. А вот третий партнер идет в накопление деньги. А вот с четвертого партнера вы получаете 20 тысяч. А с пятой дает переход за 60 тысяч на стол выплат. Итак. Первый партнер пришел, реинвест выставляете в свое плечо, и как только второй партнер становится, за 10 тысяч летит клон первый стол. Вы получаете 50 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер, у вас опять ваш клон летит, и вы выставляете бронь, то ли вы себе выставляете под свои реинвесты, то ли вы выставляете своим партнерам, помогаете, чтобы они двигались вместе с вами и получаете 50 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер 10 тысяч, опять летит клон первый стол и 50 тысяч на баланс четвертый. Это пер, до 10 тысяч клон летит первый стол и вы получаете 50 тысяч. Итого только ваше одно бизнес-место заработало на этой площадке 230 тысяч. Здесь на третьем столе 200, и здесь 10, и 20, 30 тысяч. Вот, пожалуйста, 230 тысяч вы заработали только на этой площадке. Вот такой вот наш, ребята, наша, наша компания, вот такая вот денежная. Те, которые люди пришли в интернет именно за деньгами, а всем советую, ребята, Приходите, зарабатывайте. Компания пришла на очень-очень долгие годы. Тем более, все легально, зарегистрировано. У нас нет никакой спешки. У нас нет никаких абонентских плат. У нас нет чего-то, что отпугивает. У нас нет таких столов, где по 18-21 по столу нужно пройти. У нас очень маленькие циклы. Приходите, зарабатывайте. Сетевой маркетинг, ребята, это бизнес общения. А, возьмите себе за правило быть на связи со спонсором 7 дней в неделю, первые 2 месяца. Есть такая фраза «спонсор достается тому, кто его достает». Звоните сами своему спонсору, задавайте вопросы, решайте вместе задачи вашего бизнеса. Ваш наставник увидит, что вы активны, готовы работать, и он будет 80% своего времени уделять вам. В MLM бизнесе зарабатывают, общаясь с людьми. Нет общения, нет бизнеса. В дальнейшем вы будете общаться со своими партнерами и с командой, уже как наставник и человек с опытом. Вариантов общения очень много. Это и Skype, и телефон, это и ватсап, это чаты, это вебинары, это созвоны. Еще вам нужны, конечно, странички в социальных сетях. Приглашайте друзей, расширяйте контакты. Когда вы общаетесь в интернете,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 Легко идут на контакт. Учитесь у них общаться. Посмотрите, как легко они это делают. Общайтесь, стройте бизнес, дружите, читайте книги и развивайтесь. Успех в бизнесе и в личной жизни, ребята, на 80% зависит от умения эффективно общаться с окружающими. Успех стоит того, чтобы начать работать над собой. Поэтому... Сетевой маркетинг – это успешный бизнес, поэтому он строится на доверии, общении и помощи другим людям. Ну, а теперь возьмите ручку и блокнот и запишите три правила, чтобы успешно развивать свой бизнес. Первое правило – это побольше говорить с людьми. Второе правило – побольше говорить с людьми. Третье правило – побольше говорить с людьми. И запомните, пока у вас рот закрыт, то и в кармане будет пусто. Необщительные люди крайне редко бывают успешны. Запомните это и запишите. Успех имеет свои правила. Хочешь зарабатывать в компании или в каком-то другом проекте, делай каждый день что-нибудь для этого. Есть цель, есть план, есть, есть и ежедневные задачи. Надейся на себя, и работай сам. Результаты труда надо смотреть вперед не от 30 и 90 дней, а как некоторые смотрят через неделю, а их нужно смотреть через 30 или 90 дней. Это месяц или 3 месяца. Вот тогда вы увидите результат своих трудов. Но если добился результата в короткий срок, ты, то это ты просто супер. Значит, ты можешь все. Учитесь приглашать. Приглашения нужны везде. Это навык нужно отрабатывать на практике. Не проект или компания плохая. Это просто ваши недоработки. Маркетинг всегда прибыльный и даст плоды всегда. Если вложить в него не только деньги, но и любовь, свое время, свои желания. Люди, как птицы. У каждого своя высота и скорость полета. Воробьи летают с воробьями, голуби с голубями, лебеди с лебедями, орлы с орлами. И если орел возьмет с собой полет голубя, последнему придется лететь не на привычной ему высоте и не со своей э, ему привычной скоростью. Рано или поздно каждый вернется в свою траекторию. Поэтому не ждите никого, летите со, на своей высоте, со своими, а, с, с, только со своими. Как сказал один очень хороший человек, а, нас не, от нас не уходят, нас, а, от нас отстают. К нам не возвращается, нас догоняют. Слабых людей нет. Мы все сильны от природы. Нас делают слабыми только наши мысли. С вами была Ольга Арзуманян. Я желаю всем успешного бизнеса, чтобы каждый наш партнер добился больших успехов у нас в компании. Желаю активных вам партнеров, больших чеков. Приходите, те, которые еще не зарегистрировались, приходите, ребята, зарабатывайте. Всем пока-пока.